Продолжаем свои темные делишки. С конфискацией связанной. Yeah. Именно так. Симон все никак от нас не отстает. Так, что слушай, у нас нужно... две меточки. Я да, думаю, я на А ты Хорошо, на А. Тогда на A я полечу. А, B, C. Благу нас с тобой две Курумы. А, у нас, кстати, Марина, время. Так да, что... Да, всего 15 Бугай... минут. И я уверен, кстати, что это будут не последние машины. Тимон же предупреждал, что он будет сообщать по ходу, какие машины нам нужны. Mm -hmm. Так что у нас впереди жаркий будни. Так, теперь так, вопрос. У меня тут, вот челики уже есть. Я тоже на месте, вот только сейчас пушечку какую-нибудь интересную возьму. А какие челики-то? Так, не понял. Где у нас тут въезд? Так, а это моя... Походи-то да здесь Блин, я ее случайно Уж чуть-чуть Ну ладно, Он без двери, что? Так Я тут уже начал Я уже закончил Месилова как бы Четверых убил Где еще один? Пятый ушел Ну ты ему не давай уйти -то. Ну шел, в смысле этот, другой мир А, -а, -а. ну это классно так ладно тачку здесь оставлю чтобы она мне не мешала О, монетки Воу. монеточки так, О, отлично ложки еще ох прям перед поездом успел доставьте да, транспорт в доки да нам нужно в доки доставить так как мы контрабандисту доставляем тачки ну как я понял. Так аккуратно, аккуратно, аккуратно, без повреждений. Все, видел мою я тачку. Выехал. Так, я туда свернул. Ну да, все вроде бы нормально. Блин, на Куруме было поприятнее ехать. А у тебя какая машина? Эээ, я даже, ну какая-то спорт. Ну вот у меня тоже какой-то спорт, каком-то спорт-классика. Такая ж фигня. Так, вот. Да. Меня у меня Убермахт Сентинел Убермахт Чипалли написано ну, Чипаллина какая Вапить или, или маслкар А, у тебя маслкар Ну давай масл Даю Так, как здесь, вот так проехать можно? Три км даю это какими-то окольными путями поехал На кой лет я это сделал хм. Так, но ну, чтобы ему было попроще Нашему контрабандисту. Я вот даже вот так Припаркую тачку Так, отлично Первая готова А тебе еще дают мейт Нет, я жду пока ты Довезешь так Пока я... наберу механику. Без повреждений, без повреждений так. так запарился, да? Да, кэш Надо же целыми привести Мы профи Так, вон моя Курума Все-таки сюда, да? Окей Отлично Все, я готов Местные жители не реагируют на сигналку Ух, ух, ух. Нет, нет, нет, я обычно пиликвываю, и мы что-то не хотят они. <связать> так, аккуратно. И... Оба. Просто надо было полицейский гудок ставить. А, ну у тебя же тачка украденная. <связать> ну, надо было ему тогда ставить полицейский гудок, что-то. Так? <связать> так. Ну ты, ⁇ елы палы, по полгода будешь ездить. Я рядом. Я вижу. Дуки. Ты чё так долго ездишь? Нифига у, у тебя, тебя нет двери, пар. ничего. Так я уже приехал, она такая была. Угоните так, транспорт. Угоняем транспорт. А, ты ее не поставил правильно. Она Давай, стоит ставь. как надо. Все, отлично. че садишься ко мне? Давай. Кстати, вези. я могу тебя подвести на точку Б. Мне все равно по пути примерно. Так, ну-ка, ага. Ох-ох-ох, там с федералами еще что-то будет связано. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да. Слушай, я надеюсь, 4 машины это максимум из того, что нам нужно будет доставить. Не все так просто. Или мы можем не успеть. Ладно, погнали. По самой жести, пуруму сейчас разгоним. как-то Курума медленно едет, тебе хочу сказать. Давай, хм. Курума, подбавляй газ. Ох, ох, ох. Курума, Курума. как давно я на ней не катался, кстати, бронировал. Охрана что то не особо такая, прям, простецкая стоит. Ну, подожди, стоит. там еще охрана будет с федералами связана, потому что написал Симон. Так что сейчас будет весело конечно не сидя в куруме но все -таки. так у нас тут бэха ну я почти уже на месте так бронебойный обзводе поворачиваем да тебе нужно прямо от федералов угнать где еще Пока нигде. Вот он. Давай, давай, давай, гони отсюда. Я тебя прикрываю. Елки зеленые. Так, я поехал сразу. Да, да, да. Ой, тут меня тут. Так, короче, мне пофиг, мне нужно. Убить. Ребята, вы тачку повредили! Дурачки. Ой, дурачки! Слушай, интересно, а как мне теперь угонять тачку? Там же тоже наверняка я у федералов должен Хэ. угонять. И что сейчас будет уже? Это будет купец. Слушай, а Лестеру нельзя, да, набрать? Не знаю, попробуем, может быть возьмет. Только попробуем. Копы продолжают надеяться меня. Но они меня выбили с дороги, вот и сранцы, Так, Ух ты, можно, кстати, можно, можно. А, Лично. No, вот no, дурачки! No Они меня взяли, торнули и звезду дали. <laughs> жестко, жстко. Веселые ребята. Так. Ну ладно, ага. хоть одна звезда, а не три. Слушай, а у меня где-то на парковке. 7 минуток у нас. Слышно, ну, эта тачка, конечно, ну, летит. Ну, так она спортивная. Вообще летит. Так. Я, пожалуй... Чего? Еще завезу? Лестер да? на бюро. Так, так, вот он, Лестер. Народ. Так. Все У меня отлично. здесь нету. Я от Лестера отвязался. Вот она моя тачечка. Ох, я наклассен. Ну и естественно, что же еще делать, кроме как не прыгнуть с трамплина то, в парковке. Вот я там веселая чую. Красота. Ну да, прикинь, на самую верхушку парковки забраться, чтобы украсть машину, ну естественно там трамплин есть. Как по красоте это сделать? Естественно, я с трамплиной сиганул. <сих> Но удивление, тачка чистая. Красавчик. А у меня все получилось, да. Блин, жалко нам не да. дают э, этот, починиться. На карте все подчиночки закрыты. Ну, к сожалению. Так, ну что ж, а пофиг, я тогда. Пофиг, на, самом деле. на всякий позвоню меху и вызову Давай. машину. Ну, в принципе, 5 минут, я думаю, могут еще дать по машинке. Как раз получается по одной доставке в 5 минут. Только вот я не знаю. чат мы как-то долго провозились. Ну, посмотрим. Хм. Так, отлично. Я почти у места. Вот он мой Курума. Я почти приехал. Молодец. Ну, уже по прямой гоню. Ну, почти по прямой. Отлично, все. Капец, тут фур стоит. В одну впишешься, все. Хана твоей тачки. О, я по встречке еду. Как ты думаешь, хорошая идея? Ну, только не разбейся. Я тебе могу только одно сказать. Это самая быстрая идея, как добраться. Только Во, не разбейся. Отлично. Не. По-моему, даже не покоцал нигде. Вроде как не покоцал. И вот он, вот он герой. Здорово. Да, именно так. Здорово. Отлично. Все. Вот, хубаво. Ну, сколько нам дадут? 20-300. Классненько, классненько. Мне нравится.